Просто нужно исходить реально из тех доходов, которые у вас есть. И реально сберегать 10% может каждый. Даже тот, кто получает 20 тысяч рублей. Потому что если он живет на 20 тысяч рублей, он может прожить и на 18. А за год он уже скопит сумму, которая больше его месячного дохода. И это уже что-то, да, чтобы куда-то двигаться. Вот. Так вот, если хотя бы сберегать 10%, вообще откуда эти цифры взялись? Был такой тоже опрос как раз-таки экономистов, и выяснилось, например, что россияне, когда вспоминают, куда тратят деньги, в принципе не могут вспомнить, куда ушло 30%. В принципе, не могу вспомнить. Но если вы не можете вспомнить, куда 30% ушло, значит, наверное, все-таки 30% тогда для вас было не такими важными деньгами. То есть вообще, если говорить про личную финансовую эффективность, то считается, что где-то 30% может сберегать каждый без существенной потери уровня жизни. И вот на эти 30% решаются долгосрочные задачи. В частности, там, допустим, на тоже пенсионное планирование откладывается, там 10-15% что-то, соответственно, на какие-то длительные ипотечные кредиты, ну, давайте вернемся к нашей сумме. Да, 1000 долларов. 10% ежемесячно это 100 долларов. Ну, сколько там? 6500. 100 долларов. Соответственно, 20, через 20 лет 240 прошло, и через те же 20 лет, если вы хотя бы 100 долларов будете сберегать, да, то у вас уже будет 24 тысячи. Просто сберегать на депозитах, ничего не делать там в тумбочке. Ну, депозит просто уровень инфляции. 24 тысячи, ну неплохо, да. А если их инвестировать в течение там, тех же 20 лет, да, по 10% годовых, то эта сумма она уже вот больше, чем у Троицы. Это будет где-то порядка 76 тысяч долларов. И вот эти 76 тысяч долларов, они принесут где-то 319 долларов в прибавку к пенсии ежемесячно. Ну, то есть вот где-то 18-19 тысяч. Средняя пенсия 13, да, и вот, ну, вот больше, чем, больше, чем пенсия средняя. Неплохо, если совсем немножко откладывать, всего 10%. Есть возможность откладывать больше, соответственно, быстрее будете двигаться к финансовой независимости, здесь все просто. Но больше, то есть считайте вот сами, 200 долларов, да, 200 это уже будет, конечно, 48 тысяч, да, и, в общем-то, вполне неплохие деньги. Вот, так что деньги есть У всех.